приветствую всех и в этом уроке мы сделаем фикс инвентаря у нас есть определенные э, несостыковки то есть э, мы можем выбрасывать предмет но если мы перетягиваем предмет за область собственно нашей игры у нас предмет просто исчезает и нам это нужно исправить э, для того чтобы нам это исправить э, нам понадобится кое-что заменить э, так как мы допустили ошибку, изначально мы указали для нашего предмета: то что он просто дропается на сцену. Но нам нужно также указать при дропе, собственно, в какую-то область, да, где у нас дроп не выполняется. То есть мы видим то, что драк canceled. То есть отмена нашего драго показывает нам printstring. И, собственно, нам нужно будет сделать то, что наш предмет будет возвращаться в наш инвентарь с помощью нашей логики, которая у нас уже есть. Давайте создадим переменную. Эта перемена у нас будет инвентарь компонент. Здесь мы укажем то, что это инвенторий компонент. Достанем его и у нас в инвентори компоненте есть функция try-add-item, которая добавляет нам предмет в инвентарь, поэтому мы достаем эту функцию. И также мы можем взять GetPyLot, то есть э, наш драк, который э, произвел неудачу. Э, здесь нам нужно сделать касту. Здесь нам нужно сделать каст на наш слот. Cast. Хотя нет, мы здесь делаем каст на наш object item. И, собственно, подсоединяем, что мы будем добавлять. Делаем instance additable expose on spawn. И здесь э, нам нужно будет также это указать в дальнейшем э, при создании нашего слота, собственно. Давайте перейдем в инициализацию. Здесь нам нужна функция Refresh, где мы создаем наши слоты. Делаем здесь Refresh notes и подключаем наш компонент из Грида к нашим слотам. То есть теперь слоты знают, к какому компоненту инвентаря они относятся. Давайте нажмем Play и, собственно, проверим. Перетащим в область, и у нас предмет возвращается, собственно, в инвентарь. Конечно, при полноэкранном режиме у нас бы этой проблемы не было, но в случае, если у нас оконный режим, то у нас может быть такая проблема, и мы ее, собственно, решаем таким вот образом. Также у нас есть небольшая ошибка в том, что у нас вместо окончания нашего драка у нас стояла Маус. leave вместо on drag leave нам нужно это также поменять для того, чтобы у нас все-таки наша переменная возвращалась поскольку у нас было изначально вот так и собственно у нас оставалась наша область в инвентаре зеленым да, или красным поэтому мы подключаем здесь on drag leave для того, чтобы мы отталкивались только от перетаскивания. И если мы перетаскиваем, то у нас, собственно, не будет там отображаться выделение наших бэкграунд-слотов. И таким образом это уже будет выглядеть намного лучше, чем это было ранее. Также давайте сделаем еще одно исправление, которое касается выделения предмета. То есть, когда мы перетаскиваем, у нас выделение остается. И, собственно, я хотел бы его убрать для того, чтобы у нас этого выделения не было. Давайте Set Brush From Color. Мы сделаем прозрачным полностью. И, собственно, вот у нас выделения нет. Мы перетаскиваем только предмет. На этом мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.